Установка состоит из катушки с большим числом витков. Концы проволоки припаяны к металлическим дискам которые соединены с гальванометром. Катушку приводили в быстрое вращение, а затем резко останавливали. Гальванометр при этом фиксировал кратковременный ток. Выясним в чем причина наблюдаемого явления. Для этого рассмотрим, что же происходит внутри провода. При вращении катушки все частицы участвуют в этом движении. При резком торможении частицы, находящиеся в узлах кристаллической решетки, останавливаются, а свободные заряженные частицы продолжают двигаться по инерции. Именно это движение фиксирует гальванометр как кратковременный ток.